В школе у Сашки изучали историю и легенды возникновения Чехии. Подорожники поехали посмотреть на знаменитые места своими глазами. Хотелось бы мне знать, как долго шел про отец Чех и его люди на эту гору. Легенда про родителей чешского народа, про отца Чехия гласит, что два брата, Чех и Лех вели свои народы из южных земель в поисках подходящего места для жизни своего народа и будущих поколений. Кстати, имя про отца Чеха на латинском звучало как «боэмус», откуда и пошло потом название «богемии» – части нынешней Чехии. А слово "чех" на старочешском языке означало не национальность, а человек. Брат Чехолех по преданию пошел дальше на север и остановился на земле нынешней Польши. А братец Чех взошел на гору Чип и увидел никем не заселенные земли, прекрасные как рай и Здесь, на этой прекрасной земле, и остался протец Чех со своим родом, а страну в честь него назвали Чехией. Мы же смотрели на прекрасные чешские земли с многочисленных смотровых площадок горы Рип и понимали, что нашел на этой земле про отец Чех. С горы Рип можно увидеть чешскую плиту, чешское Среднегорье и крушные горы. А при ясной погоде отсюда видна даже Прага. В самом начале нашего похода Сашка задумывался, как долго про отец Чех со своими людьми шел на эту гору. Неизвестно, сколько это заняло у легендарных личностей, а наш подъем занял меньше часа. На вершине горы Жиб в XI веке построили ротонду. И сама гора Жиб и ротонда являются символами чешской государственности. По легенде, Дева Мария поспорила с чертом, кто построит более высокую гору. Черт, как попало, кидал в кучу камней и песок а Дева Мария носила в юбке глину и аккуратно выстраивала свою гору. Так и возникла прочная и закругленная гора Риб. Сейчас на именитой горе стоит харчевня с надписью, что для мусульманина Мекка, для Чеха Риб. На этом наш поход по историческим местам не закончился. Мы отправились в Стадице. Ведь именно там, по легенде, жил Премысл, будущий князь и основатель династии Примысловичей. В те времена чешским народом правила мудрая правительница княжна Либуша. Но однажды мужчины пришли к ней и сказали, что не хотят, чтобы ими управляла женщина, и потребовали выбрать правителя мужчину. Мудрая Либуша сказала им, «За горами есть река Билина, на берегу которой деревня Стадица, В ней находится пашня, где на двух валах пашет ваш будущий князь. Если вам угодно, Привезите его в себе в князья, а мне в супруги. Мужчины пошли и нашли нужного человека. Он действительно пахал землю на валах. Пахарь надел на себя княжескую одежду и обувь, но, не забывая о своем происхождении, взял с собой и свою старую одежду, повелев сохранить ее на будущее. Пшемысл и Либуша поженились и мудро правили чешским народом. У них родились сыновья. Так было положено начало династии Примисловичей, правителей Чехии.